Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на период с 4 марта по 23 апреля. Это движение Марса по знаку Близнецы. 4 марта в 5.30 утра Марс планета активности, действия, силы входит в знак Близнецы и будет двигаться по этому знаку до 23 апреля до 14.49 по киевскому времени. Хорошее положение для Марса. По крайней мере, нет конфликта стихий. Воздушные Близнецы усиливают огненный Марс. До этого Марс почти два месяца был в Тельце в статусе изгнания. Кому интересно проанализировать прошлые события, можете посмотреть мое видео о транзите Марса по знаку Тельца. Цикл обращения Марса вокруг Солнца почти 2 года. То есть через этот интервал времени Марс повторяет транзит по знаку Зодиака. Меркурий, как управитель знака Близнецы, оказывает большое влияние на проявление энергии Марса, пока он движется по этому знаку. Марс в близнецах будет по-разному проявляться. До 16 марта Меркурий, управитель близнецов, движется по знаку водолей. И здесь мы наблюдаем гармонию стихий. Оба знака воздушные. Хотя в то же время Марс в напряжении к Солнцу и Венере, а также Нептуну в рыбах. На самом деле сочетание напряженных и гармоничных аспектов дают наилучшие возможности для реализации целей напряженные аспекты это напор и энергия которые необходимы чтобы действовать и достигать а гармоничный аспект облегчает сам процесс достижения таков потенциал будет действовать до 21 марта напряжение венеры и марса способствует также интенсивным любовным взаимоотношениям страстным встречам это будет период ярких запоминающихся романтических свиданий и даже если отношения окажутся недолговечны то оставят в памяти приятные воспоминания после весеннего равноденствия 20 марта ситуация изменится напряжение уйдет и результаты будут достигнуты если до этого не тратили время зря и активно работали вообще с 4 марта по 23 апреля наилучший период чтобы начинать действовать возобновлять старые проекты проявлять инициативу увольняться и устраиваться на новую работу марс планета активности воли, физической силы движется по знаку воздушной стихии близнецы который отвечает за ментальную сферу мышление. это способствует эффективной интеллектуальной деятельности замыслы находят свое воплощение в успешных действиях в это время благоприятными будут установка и ремонт техники для малого бизнеса отличный период распродажи любого рода пройдут более активно и успешно то же самое относится и к поездкам обсуждениям и работе с информацией, ее поиску, обработке и передаче. Любая деятельность с братьями, сестрами, соседями будет успешна. С 16 марта внешний фон меняется, так как Марс и Меркурий находятся в напряжении. С 16 марта по 3 апреля Меркурий, управитель знака Близнецы, движется по знаку Рыбы и строит напряженный аспект к Марсу в Близнецах, которым Меркурий управляет. Добиться чего-нибудь в это время непросто, но вполне возможно, если не отказываться от цели при первом же препятствии. Проблемы возникают из-за неточной информации или из-за неверного расчета времени. Например, начали путь к цели слишком рано или слишком поздно. В этот период чаще ломаются автомобили, Техника, опоздания случаются из-за задержки средств общественного транспорта, неудачный период для покупки машины и другого оборудования. В этот период люди склонны к соперничеству и агрессии, но именно эти качества позволят вам продвинуться вперед, если вы будете помнить об осторожности, особенно в высказываниях. Ради собственного преимущества избегайте опрометчивых поступков и постарайтесь внимательно изучать всю информацию, которая к вам поступает. Поспешность, раздражение, главные причины неприятностей в период с 16 марта по 3 апреля. Несмотря на потенциальные проблемы, этот период характеризуется обильной и стимулирующей энергией. Даже если вначале эта энергия была порождена какой-либо проблемой, при решительных усилиях она будет направлена на осуществление позитивных намерений. С 20 чисел марта формируются гармоничные аспекты Солнца и Венеры, которые войдут в знак Овна. Гармоничные аспекты Солнца и Венеры будут помогать Марсу, управителю знака Овна раскрываться более полно формируется секстиль также марса и сатурна вообще с 20 по 22 марта очень хорошие дни для активности по всем сферам жизни период достижений физической активности и если у кого-то проблемы со здоровьем то самочувствие значительно улучшится и будет явная тенденция к выздоровлению 21 марта Марс в гармоничном аспекте с Сатурном, Венера входит в знак Овна, также Меркурий в гармоничном аспекте с Ураном, но точный секстиль произойдет ночью 22 марта. А значит сильная энергия этих транзитов будет оказывать положительное влияние также и 22 марта. У многих появится шанс либо приобрести что-то уникальное, а может быть это будет знакомство с интересными людьми успех в этот период ждет тех кто готов применять нестандартный взгляд и подход к любой жизненной сфере больше ориентируйтесь на собственные потребности и желания каждый в одиночку добьется гораздо больше и самостоятельные действия приветствуются в этот период не стоит слишком много внимания уделять коллективной работе не оглядывайтесь назад на то что делают другие если у вас цель действуйте идите прямо к ней никуда не сворачивая и у вас все получится 24 марта марс в напряженном аспекте с меркурием и добиться чего-нибудь в этот день очень непросто мешают Неверная информация, также поломки общественного транспорта. Не стоит планировать на этот день покупку техники, автомобиля или другого оборудования. Ссоры и споры мешают конструктивным действиям. Сложно продвинуться вперед. Повышается травмоопасность, появляются головные боли, увеличивается количество заболевших ОРВИ. 25 марта Венера и Солнце соединяются в Овне. Мощное влияние этих планет будет также 26 и 27 марта. Одновременно с этим происходит соединение Марса и Северного узла в Близнецах, что благоприятно для долгосрочного планирования. Эти энергетически сильные дни можно использовать во благо можно сделать очень много усиливаются амбиции и даже у пассивных людей появляется вдохновение и страсть к достижениям безграничный энтузиазм поможет преуспеть в любом деле мы все сейчас находимся под влиянием глобальных сдерживающих обстоятельств и невозможно контролировать появление внешних трудностей но каждый может контролировать свое отношение к ним. Добавьте побольше энтузиазма и радости. И результат не заставит себя долго ждать. Лучше делать какое-то дело улыбаясь, чем стиснув зубы. Это вопрос личного выбора. Благодаря улыбке человек меняет свой характер и мнение окружающих о себе. Успех в жизни достигается при помощи энтузиазма. И нужно об этом помнить. Очень сложно преуспеть в каком-то деле, если нет радости от его выполнения. Транзиты планет в 20-х числах марта благоприятствуют позитивному взгляду на происходящее, способствуют исполнению желаний. Но, естественно, необходимы действия с вашей стороны. Само собой не произойдет. Если нет активности с вашей стороны, то энергия застаивается, ее некуда направить. В эти дни все действия обязательно приведут к желаемому результату, если не лениться, не бояться и активно включиться в социальную жизнь, честным быть самим собой, понять свои цели, а также начать действовать активно и прямолинейно. 30 марта – соединение Нептуна и Меркурия. Также формируется гармоничный аспект Венеры и Сатурна. Благоприятное завершение месяца. Появляется возможность благополучно сочетать бизнес с удовольствиями. Творческие идеи воплощаются в реальных образах и форме. Прислушивайтесь к советам коллег и партнеров старшего поколения. Опора на традиции, душевность, заботу, благотворительность приведет к хорошим результатам. Аналогично следует поступать в сферах дипломатии, консультирования, в связах с общественностью, партнерстве и совместных проектах. 31 марта гармоничный аспект Сатурна и Солнца. Его действие будет ощущаться также и 1 апреля. Будни становятся праздником. Предоставляется возможность творческого подхода к своим повседневным обязанностям. Упорная и планомерная работа обещает успешные перспективы. В бизнесе, профессиональной деятельности зрелость и опыт способствуют достижениям и стабилизации материальной сферы. Тщательное планирование, самоорганизация и упорная работа удается большинству осознанных людей и приносят удовлетворение. Хорошие дни для приобретения новых знаний и опыта, что в результате приведет к повышению производительности труда и успеху. С 4 по 19 апреля Меркурий, который управляет Марсом в Близнецах, движется по знаку управления Марсом, по Овну. Взаимная рецепция по управлению Меркурий и Марс усиливают друг друга здесь взаимная помощь что позволяет проявлять себя конструктивно в это время резко активизируют сообщение но люди не склонны слышать друг друга все разговоры сводятся к себе же минус этого периода в том что все рассуждают говорят не умолкая но до конкретных дел могут и не дойти чтобы воспользоваться возможностями этого периода имеет смысл заземлиться то есть все свои речи превращать в реальную форму. В эти дни могут появиться лидеры, общественные деятели, которые пламенно произносят свои речи, зазывая людей к действиям, особенно не думая о последствиях. Многие склонны принимать решения импульсивно в этот период, а потом сожалеть, когда пыл остынет. Но если правильно распределить свои ресурсы, учесть внешнюю атмосферу, которая на самом деле напряженная. Если исключить метание из крайности в крайность, то этот период может быть очень удачный для всего, что касается скорости восприятия и переработки информации. Для журналистов благоприятное время. Работе в этот период мешают импульсивность принятия решений, лишние разговоры, склонность к спорам и ссорам особенно в транспорте и общественных местах 6 апреля венера в секстиле с марсом это гармоничный аспект обстоятельства складываются благополучно для личных взаимоотношений предоставляется возможность воплотить в реальность романтические и творческие желания воспользуйтесь преимуществом этого дня будьте смелее Решительно двигайтесь к намеченной цели, и вам обязательно улыбнется удача. В деловой сфере намечаются благоприятные перспективы. Появляются прекрасные возможности в совместных проектах, дипломатических или юридических вопросах. Этот период дает преимущество в спорте, физической работе, вообще в любой активной деятельности. 9 апреля Марс в напряженном аспекте с Нептуном. Есть вдохновение, но нет организации и дисциплины. Прежде чем что-то делать, все хорошо спланируйте и тщательно продумайте. При таких условиях движение по прямой напролом не всегда самый короткий путь. Нынешняя атмосфера не способствует логичным поступкам что приводит к напрасным тратам времени и энергии. Выбор методов действий у многих людей зависит от эмоционального состояния, развитой или неразвитой интуиции. Некоторую опасность может представлять невнимательность или пренебрежение к потенциальной угрозе. Лень ⁇ еще одно препятствие, которое необходимо преодолеть в этот день.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 хороший день для запуска рекламы сегодня люди склонны действовать более организованно и поэтому отлично проходят запланированные мероприятия любая полученная информация в этот день в будущем окажется полезной 12 апреля марс и солнце в гармоничном аспекте действие его продлится до 15 апреля а венера в напряженном аспекте с плутоном Склонность к здоровой конкуренции и усиление физической активности способствует достижению целей. Сегодня легче осуществлять поставленные задачи, если присутствует осознанность, смелость, сила воли есть. Если вы давно планировали заняться спортом, улучшить свой внешний вид, время пришло. Начинайте и вы быстро достигнете желаемых результатов. Вы обретете прекрасную форму, укрепите здоровье и повысите уверенность в себе. Более того, физические нагрузки помогут избежать конфликтов. Так как квадратура Венеры с Плутоном – непростой аспект. Разногласия могут привести к разрывам взаимоотношений. Осторожно шутите, так как то, что будет сказано или сделано в совершенно безобидном контексте или благодаря беспечности – сколыхнет давние воспоминания глубокие страсти или досаду не стоит умышленно противоречить людям или стремиться вызвать их зависть поскольку это обязательно послужит сигналом к ответному удару если жесты со стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего протеста гнев то вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на конструктивные действия. 14 апреля продолжается действие гармоничного аспекта Марса с Солнцем. Венера входит в знак Тельца, в статус своего управления, и это приносит гармонию в сферу партнерства и финансовых дел. Видео об этом транзите выйдет на моем YouTube канале в начале апреля. 15 апреля солнце и юпитер в гармоничном аспекте успех в этот день зависит от приобретения и демонстрации знаний и опыта если есть что сказать и уверенно владеете темой смело говорите если есть пробелы в какой-либо сфере то лучше промолчать хороший день для начала обучения или посещения курса повышения квалификации особенно благоприятен этот день а также и 14 апреля для рекламной и распространительской деятельности, для взаимоотношений с иностранцами, презентаций. Кто правильно воспользуется благоприятными возможностями дня, смогут усилить влияние и укрепить свое положение в обществе. Хороший день для получения юридических консультаций, решения споров, дел судебного и правового характера. 16 апреля солнце в напряженном аспекте с плутоном сложный день возможно давление со стороны вышестоящих чтобы чего-либо достичь требуется сила воли выносливость и упорство наилучшая стратегия открытые конфронтации здоровая конкуренция, Обдуманные поступки и пристальное наблюдение за происходящим не только вокруг вас, но желательно понимать внешнюю политическую и экономическую ситуацию. По возможности отложите все важные дела на завтра. И 17 апреля Марс в гармоничном аспекте с Юпитером и с Меркурием. Огненно-воздушная конфигурация b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 19 апреля Солнце и Меркурий соединяются в знаке Овен. И обе планеты в течение дня входят в знак Тельца. Солнце 23.34 по киевскому времени, а Меркурий раньше около двух часов дня. Внешний фон меняется. Меркурий, управляющий Марсом, планетой активности, физической силы, способствует тому что скорость и интенсивность действий уменьшается но зато результат будет долгосрочный и основательный горячность и импульсивность сменятся невозмутимостью и рассудительностью такая атмосфера продержится до момента выхода марса из знака близнецы до 23 апреля 1449 по киевскому времени в эти пять дней многие будут действовать осторожно Появится склонность сомневаться в целесообразности этих действий. Люди не особенно готовы принимать что-либо на веру. Очень трудно в этот период проталкивать новые идеи и внедрять новшества. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак Рака. Здесь имеет статус падения. Венера соединяется с Ураном.